мне даже нравится, что бывает крайне редко, когда мне нравятся Сузуки. Одного кататься, конечно, обалден. Помните, да, когда Инна со мной ехала на море, там Инна весила килограмм 75, сейчас она, конечно, намного худее, намного компактнее, намного стройнее, так скажем, поэтому сейчас будет ехать намного приятнее, плюс ко всему мы это едем не полторы тысячи километров, как на том джиксере, а мы едем сейчас всего лишь какие-нибудь там 35-40 километров максимум, даже меньше, наверное. И попробуем его Жигануть. Ну, все, сейчас вот приехали. Руки пожимаем. Документы, договорку при продаже. Ну, у меня вопросов вообще Нет. Да я тоже, мод. Вообще нет вопросов Там я руки бросил, разгонял его на второй передаче Вообще вопросов нет Все, Роган, твой мод, езжай Самару После того, как заказчик решил приобрести мотоцикл Он попросил закатить его в сервис Мы провели ему полную диагностику двигателя Это, соответственно, компрессия, проверка давления масла Проверка давления топливного насоса Да нет, трясется камера, тут пипец какой-то. Камеру я снял, потому что она болталась здесь, здесь крепление у меня сломалось. Я попытался закрепить, а у меня вот закрепление, крепление, которое от самой камеры, оно вообще там вот так вот болтыхается. Поэтому решил, лучше будет пускай так, как есть. А то еще потеряем, все равно болтанка там будет, даже если мы ее не потеряем, то камера будет болтаться и будет картинка так себе. У нас сегодня 26 мая время у нас 4 часа дня мы едем на джиксере 600 L2 то бишь 12 год. Для тех кто не знал у джиксеров идет цифры буквы. То есть K1, K2, K3 это типа 2002, 2003, 2004 год. L это уже идет 10-е года. Куда ехать я понятия не имею. Буду ехать по главной может куда-нибудь да выйдем. Заодно покатаемся Достаточно удобный, комфортный мотоцикл. У меня рост 1,92 м. Ну, для города нормуль. Но я бы, конечно, брал бы что-нибудь более прямое, с прямой посадкой. Для города я имею в виду для какого-нибудь хотя бы полумегаполиса. Для такого города, как какой-нибудь там маленький городок в 300 тысяч жителей, я думаю, на нем будет очень тесно. Разогнаться будет негде.